Всем привет! Меня зовут Евгений и в этом видео я хочу вкратце показать новые возможности OVIRT версии 4.2. Для тех, кто не в курсе вообще, что такое OVIRT, это система виртуализации, которая позволяет управлять кластерами гипервизоров, которые запускают виртуальные машины. Перед нами наиболее заметное видоизменение в данной версии новый портуал администратор ну он новый по дизайну да как видим здесь уже все реорганизовано здесь есть красивенькие категории все всплывает нету вкладок внутри вкладок как был в старой версии интерфейса и гораздо удобнее в навигации гораздо современнее также Изменился и портал пользователя, но он выглядит примерно так же, как и предыдущий. Но тоже рекомендую его проверить. Также из новых функций это появление нового типа виртуальных машин под названием High Performance VM. Это виртуальная машина, в которой отключено все, что не требуется для ее непосредственной работы. У нее, например, нет графического, то есть видеокарты в ней нет вообще. То есть, как видите, здесь графикс на... Также в ней отключена возможность живой миграции, в ней при возможности включен cpu пининг и она настроена на максимальную производительность в ущерб ее э, возможности мигрировать, например, с одного хостона на другой. Еще из важных нововведений, которые, к сожалению, сейчас пока не виден, это установка FluentD на всех на нодах и на engine, который собирает логи и в теории отправляет их на внешний Кластер Elasticsearch Здесь это не настроено, но в принципе есть документация о том, как настроить это, чтобы уверить все метрики, в том числе загрузка процессоров, дисков и так далее с каждой виртуальной машины и engine в том числе отправлялась, и можно из нее уже красивые графики рисовать. Следующая интересная функция это поддержка SDN, то есть Open, -open Switch. Если кто пользовался там ранее, вы знаете, что сети можно было разделять только при помощи вланов сейчас наконец-то появилась возможность э, виртуальными машинами рулить без создания вланов, то есть управлять сетями прямо из интерфейса как это выглядит в, в вкладке Networks Да, она как и обычная, но э, в настройке провайдеров автоматически устанавливается провайдер Верт-провайдер OVN, OVN Соответственно его можно настраивать прямо из веб-интерфейса. То есть вот я здесь создал сеть, которая настраивается прямо на этом провайдере, прямо из этого интерфейса. То есть ее можно управлять ею и настраивать. Соответственно я ее подключил для теста к некоторым, нескольким виртуальным машинам. У меня вот эти три 166, 167, 168 они имеют, давайте посмотрим на этот интерфейс, и второй network интерфейс является в сети OVN. Ее не нужно настраивать на хостах, ничего, она автоматически добавляется, так как есть Open Switch на каждом, на каждом гипервизоре. Ну и давайте зайдем на эти машины. Вот я здесь завиню. И посмотрим, что здесь у нас есть. Вот видите, вот второй интерфейс. Я ему назначил здесь ip .167 И здесь точно такой .168. Ну и я могу попробовать пинговать друг друга то есть 100, 167 и 168 -й. как видите трафик идет и он как видим идет через интерфейс с вот этим макатусом 0.1.03, который э, э, вот здесь на 0.1 это 167 -я, 168 -я, вот видите здесь можно так удобно переключаться 168 вот он через этот интерфейс который не подключен к никаким вланам и как мы видим также эти для виртуальной машины ой, они работают на разных гипервизорах 0.6, 0.7 Да, чтобы не кликать, если кликаем вне названия виртуальной машины, то мы не заходим в ее свойства. Это некоторые такие дела привычки изменения в э, механизме работы. Далее появилось много обновлений снизу, то есть под этим вовым интерфейсом, например, новая версия Postgres и новая версия Glustera. Данный конкретный environment он настроен как hyperconverged, то есть виртуальные хосты имеют на каждом из них есть брики э, Glustera, в которых уже запущены, как видите, здесь есть хостит Storage и Data — это все GlusterFS, которые расположены прямо на гипервизорах. То есть на гипервизорах мы имеем гластер и, и они же и используются как гипервизоры для виртуальных машин, чтобы позволяет повысить эффективность. То есть сам Hosted Engine работает внутри этого же гластера и сейчас эта поддержка довольно-таки улучшена. Она появилась впервые в версии 4.1. То есть, вот такая возможность официально установить все в одном. То есть гипервизоры одновременно и хранилище. Теперь это поддерживается версия гластера более современная 3.12, которая гораздо более стабильна. И также можно настроить. Я не уверен, если это сейчас по умолчанию раньше было нет. Можно настроить доступ прямо через гластер API. Потому что раньше монтировалось через Fuse и это было довольно медленно сейчас монтируется прямо через бластер API каждый диск монтируется на в виртуальной машине что сильно улучшает скорость и надежность данного решения дальше из э, такого э, интересного появился наконец-то новый драйвер для Windows 10 для видеокарты Spice, которого э, давно ждали и теперь он расширит возможности VDI на э, платформе Overt, так как раньше поддерживались только системы Windows, вплоть до Windows 7. Ну и, пожалуй, это все. Э, если вам что-нибудь еще интересно из данной версии, пожалуйста, задавайте вопросы. Постараюсь ответить, подсказать. И, в принципе, спасибо. До свидания.